Внимание, спойлеры. Всем привет, в этом видео расскажу о Нахои Кавата, известном как Улыбашка. Бился, можно от души. Мало что известно об истории Нахои, кроме того, что он был прошлым лидером вместе со своим братом-близнецом, называемой бандой Двойное Зло. Банда была сформирована и базировалась на Мегура. Банда Двойное Зло часто сталкивалась с бандой Мочи под названием Джугенму, которая действовала в Кавасаке. В последнем конфликте между бандами главы обоих банд решили разрешить конфликт один на один. Первый пошел против Мочи Улыбашка и проиграл после Злюка, который тоже проиграл. После поражения их группировка была расформирована. Спустя время Улыбашка вместе с братом вступили в и свастику. Нахой изредка появлялся в аниме во время битвы с Меобисом и Валькалы. Манги же ему уделили чуть больше времени во время арки Поднебесия, где они вместе с Люкой помогли друзьям Дакимичи и Чифую. Они отправились к Вазе Поднебесия и решили уничтожить их. Улыбашка сразился один на один с Кокучи и победил, но на самом деле Кокучи поддавался. Про Кокучи можете посмотреть по подсказке сверху. Также во время драки с Поднебесием Улубашку ударили по голове с железной трубой. Впоследствии он не смог биться в решающей битве против Поднебесия. Нахоя опекает своего младшего брата-близнеца, никогда не хочет, чтобы он плакал и не боится испачкать руки. Он наслаждается хорошей дракой и сильными противниками. Его противникам чрезвычайно трудно читать его атаки, из-за постоянной улыбки на его лице, которая сохраняется независимо от того, зол он или счастлив. Нахоя признан своим друзьям, но самую сильную верность он хранит своему брату. Он уважает Майки, он очень разозлился, когда подумал, что мечи неуважительно относится к первому, сохраняя при этом ухмылку. Эй! Мы тоже уже закончили! Улыбашка невысокого роста и небольшого телосложения. У него объемная пышная прическа афро-персикового цвета. И он всегда улыбается. У него светлая кожа с легким загаром от времени, проведенного на улице. И он почти идентичен своему брату-близнецу, за исключением цвета волос. Нахой часто пытается подбирать одежду под своего брата, инвертирует цвета. Но обычно его можно увидеть в форме Тоцфы. Власть. Улыбашка был капитаном 4-го отряда токийской свастики. До того, как он стал верен Майке, он был лидером банды вместе со своим братом Двойное Зло, что говорит о его лидерских качествах. Кстати, в одном из временных линий он был администратором Тотсфы. Дебил что ли? Рис подают последним лысый я ты самовар. Как и Майки, улыбашка также имеет небольшое но худощавое телосложение. Он очень силен с точки зрения силы и ветеран, когда дело доходит до боя. Он присутствовал в большинстве, если не во всех боях, Тосвы против других панд и принимал большое участие в каждой схватке. Во время битвы между Тосвой и Поднебесьем, Модель Мешион отметил, что Тосву будет легко победить из-за отсутствия самых сильных членов панды, одним из которых является улыбашка. Стоит отметить, что он сильнее своего брата блинца злюки в обычном состоянии а во время плачущей формы сильнее его 100 раз, по словам Улыбашки. Интересные факты согласно официальной книге персонажей. Из опроса «Кого вы хотите видеть своим возлюбленным?» Улыбашка занял третье место в топ-3 худших. Из запроса, «Кто самый быстрый бегун?» Улыбашка занял второе место в топ-3 лучших.